Мы знаем, вы слушаете радио Болтком. Утро на Болткоме. <связь> <связь> да, начинаем наши фильмы да. Тут, Мы да, все в... пересказываем <связь> про использование вот этого <связь> искусства. Сейчас остановиться жимых. Не можем очень нас это. А все тронул до глубины а души. Между но, тем но к новая тема. Да, искусство. Дело в том, что в Латвии уже состоялась премьера фильма. Причем это необычный очень проект, поскольку это латвийско-индийский фильм. Он называется Мани. И фильм, в котором снималась актриса из Индии, Сонал Сегал, которая сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Today. Hello. Что мы и так по-индийски говорили, да. а? <свят> и режиссер, и продюсер этой картины, Даци Поца, также в нашей да. студии. Здравствуйте, добро Здравствуйте, здравствуйте. Датце, ну может быть несколько слов действительно об этом фильме. Я понимаю, что вот как появилась идея этого сотрудничества, как вас свела судьба с Сонол, и каким образом вот появилась идея этой картины? А, сперва, если мы немножко... Подходим дальше. Тогда, да, я встретилась в Нью-Йорке. Я э, училась э, в киноакадемии с ней. Так мы подружили. И да, с того времени, это уже ну, 10 лет назад, мы, мы все время хотели как бы что-то сделать вместе. И в пер первые как бы первой был, первая была реклама, но это не состоялось, потом был музык-видео, тоже не состоялся, и тогда я думала, ну, так с ними есть, ничего не будет состояться, но три вещи, хорошие вещи, как говорится в сказках, три следа слабо слезать. И, и третий был этот фильм, она прислала сценарий, сперва я бы, но она хотела, чтобы я была как продюсер, делала все эти сервисные вещи, и она бы приехала с индийским режиссером. Но тогда буквально полтора, но не только, даже меньше, месяц перед съемками она решила, что она бы хотела, чтобы я была режиссер. Но для меня это было внезапно. И очень большой такой... Ну... А сценарий уже был готов, да? Вот да, это? она прислала летом уже, да. Но тогда я сразу на сценарий смотрела немножко по-другому. Потому если это не сервис, не продюсерская работа, но режиссер, тогда сценарий надо читать, смотреть совсем по-другому. Как полюбить mm -hmm. его. Сделать своим. Ну да, своим. Своим, да, да. Это первое дело, но так мы начали, мы очень в коротком времени это все реализовали. Только месяц было это предпродакшн, коротко сняли и все вместе это примерно полгода было только. То есть настолько очень быстро, да? Очень быстро. Mm -hmm. а, вот у меня вопрос к Сонелу, действительно, вот насколько тема искусственного интеллекта yeah. она вот а, все время Тревожит, но всегда искусственный интеллект как нечто злое появляется. Вот почему? Почему не может вот быть доброго искусственного интеллекта? Почему всегда он какая-то такая угроза для людей? Может быть, мы... тогда это да. вопрос, да? Да, если yeah. uh, uh, why this artificial intelligence is cannot be polite or nice or kind, not but вы знаете, если вы посмотрите фильм, мы не скажем вам. Я не скажу вам слишком много об этом прямо сейчас. Манни на самом деле очень милый. Этот фильм, ой, он просто ладный. Этот фильм, ой, он просто Ma Manny is, Manny is an artificial intelligence that that is aspiring to be human. Mm. You know, okay. he's a he's a, of course a, an assistant like that's a just said Siri or Alexa, but then he wants more of a human contact. Okay. So but Vinci tas, tas jauks, so Vinci kip mm. mm -hmm. And yeah, and like humans, everyone has good traits and bad traits, and Manny's bad traits show up, but Manny is not a villain. I will. I will make that very clear. Да, каяться вовеком винят, когда базгон сутался и посебс. Я винятка Насколько сама идея вот этого латвийско-индийского проекта вот, вас ну, взволновала, насколько она была действительно ну, вот, сложной, какие могли возникнуть сложности, потому что это ну, вот, совместное производство, это опять-таки какие-то э, контакты ну, вот, разных э, творческих групп? Ну да, я, для меня это была первая такая работа, как, ну, ну такого Вместе то, такое большое. Это большое государство, которое каждые год как бы выпускает не 5 фильмов, но 10 тысяч фильмов. Это и есть немножко другой размер. Нам есть к чему стремиться. Да, и мышление другое. Поэтому для меня это было как бы знаем. Вызов, да. Это делать и поучиться. И поэтому я сказала, хорошо, я буду это делать, но и тогда я поняла эти темпы все очень скrupulозные отношения каждая детали и у них немножко по-другому физич... эти деньги не идет от фондов это значит что mm -hmm. это фильм немножко как делает бизнес функции его надо продать за, за больше денег, угу. чем вложил. Это ну, нормально. То есть то, что его сняли в Латвии в Европе, это выгоднее для продвижения в той же самой Европе? В Европе, да. Так, и, по, этот фильм и тоже продвигался очень хорошо, очень много призов и главные призы для меня было это очень... Я даже взяла какой-то европейский приз за лучший режиссер. Для меня это все было... Поздравляем! да Он получил призы в Италии и во в многих других странах, то есть здесь большое количество уже, mm -hmm. уже заработано. Mm -hmm. И, главное, интересно, она может рассказать, как было с этими инвесторами, как она первой. Скажите, пожалуйста, о первом инвесторе, который сказал о женщине. и, и первый, uh, say, <laughs> I think you should have a male director mm -hmm. for it. And so I was like, <laughs> why? He said, you're not making a romantic comedy or a, you know, feminist film. You're making a sci-fi film, so you mm -hmm. should have a male director. I was like, but where is the logic? Like, why can't a woman make? So anyway, I said, no, thank you very much. We will keep our director. We don't need your money. <связать> <связать> Какая просто... принципиальная позиция? Ну, Надо ли перевести быстро ну, быстро так, в быстрое расстояние? Да, как... да Сонул сходила к инвестору, тот похвалил сценарий, сказал, да, классный фильм, но, значит, режиссером должен быть обязательно мужчина, потому что вы снимаете не романтическую комедию, а научную фантастику, и тогда Сонул сказала, ах так, это все жуткая мезогиния, <связать> не нужны <связать> мне ваши кровавые деньги и ушла. <связать> <связать> а вот насколько вы же знали друг друга, были подругами? Вот совместная работа, насколько она, не является ли она камнем преткновения, когда лучшие подруги могут рассориться из-за творческих? Да, обязательно, это не очень однозначно. Uh, he asked about friendship, how it's, <laughs> how we can Working be friends purpose. and yeah. work together. It's not yeah. not easy, of course. Oh, no, it's we fight every day. <laughs> yes, we, we start fight. fighting at Хорошо, что вы все-таки собрались и вместе пришли на наш эфир и изображаете дружбу, хорошее настроение. Не no, мон no. ой, извините, я we просто, we... Да. мой мой муж говорил, что это не однозначно. Индия, Латвия, это uh -huh. не одно. Индия большая, мы не можем воевать это mm -hmm. не, как бы не mm -hmm. в одной позиции мы будем. Насколько этот фильм вот как вы считаете, он ориентирован на восточную публику или европейскую публику, или это вот фильм вне ну, какого-то баланса? Потому что мы всегда привыкаем, что индийское кино, а в нем немножко есть всегда что-то гипертрофированное, но вот от него ждут там музыки, танцев, каких-то таких. А европейское кино часто бывает очень сложным, заумным. Ну, то есть вот кажется, что это совершенно два противоположных мира. Вот как... Нет, они уже в Индии очень давно uh -huh. меняются. Это у нас такое старое воображение, uh -huh. что Болливуд это танцы, наконец. И... и знаете, почему это они делают? Я это узнала от uh -huh. Почему наконец все хорошо, там танцуют? И... Потому что у них нет такой концертная жизнь, как у нас uh -huh. классическая, вся эта музыка театра. Они делают как бы и с uh -huh. наконец идет. И поэтому это компенсирует. Есть, ну, поэтому фильмы все это совмещают. Да, совмещает, и они идет на фильм как на Исклайны uh, ⁇ это да, такое, такое шоу, но почему? компенсирует это нужду на концерты, музыку и танцы. Но и этот фильм, это европейский фильм, угу. это что она тоже хотела. Угу. хотела Все равно интересно, а если это... Очевидно, есть разница менталитета, прибалтийский и индийский, но, тем не менее, вот различные исследования, которые говорят об общности каких-то корней того же самого языка латышского, да. индийского, чувствуется М -м -м. Это, вот, разница и, и, и, и совместная. Ну, это очень интересная вещь. но в, этой, в этом фильме она в сценарии написала много, как бы, истоков от наших наших разговоров про Латвию про наши одна легенда там про наши I'm speaking about our language yes. similarities mm -hmm. of our yes. language and he asked and, and, and maybe you can explain what's where yeah to you go. Know, I I actually discovered that when I was here in 2014 just as a tourist and I went to Sigulda um, and um, you know, there are these tourist guides over there, and then someone said, Labdin. Mm -hmm. So I was like, are you Indian? They said, ah? no. I said, no, but you just spoke in Hindi to me. <laughs> he said, no, I spoke to you in Latvian. I said, no, that's Hindi. <laughs> like, no, it's Latvian. And I'm like, he doesn't know. <laughs> so, Labdin. what does it mean Labdin means a fortunate day in Hindi. Oh, so. It means the ah, exact same all thing. All the same? Yes. All the same, yeah. And then so many names like Maya, Gita, Uh, Anita, uh -huh. they are very common Indian names. Putra. Putra. Putra. Mm -hmm. uh, so, you know, that set me thinking that maybe, you know, we are, we seem to be so far apart and culturally so different, everything else is different, but maybe a thousand years ago our ancestors did cross paths and, um, you know, which is why there are uh, similarities like this. Mm -hmm. our... ну, опять же, в двух словах mm -hmm. мы говорим о, о разнице менталитетов, но при этом есть много перекликающихся слов в латышском языке и, даже. и в хиндзи, и, и, и да, и буквально десятки имен. И все это, по мнению, сонуло, говорит о том, что когда-то вот предки либо пересеклись, либо, либо мы, живущие здесь, вышли все-таки mm -hmm. откуда-то оттуда из Индии из Непала. Mm -hmm. Да, очень да. интересно. А что кто-то еще про Латвию да. хочется спросить. У а, меня вот хотелось спросить, каким образом удалось снять действительно такие рекордные сроки? О. То есть вот 12 дней, это ну невероятно быстрый, то есть именно сам съемочный процесс. Ну да, понадобилось. надо, то мы можем. это мобилизироваться, надо очень при продакшен работать и подготовиться. Тебе надо быть готовым когда ты идешь снимать, чтобы экономировать деньги, и это мы и сделали. Угу. То есть это, ну, это была такая очень сложная работа именно до, до, до. передания. Ну, да, да, это все перед надо сделать, угу. чтобы это все можно компактно сделать. Да. Что касается проката, где этот фильм, помимо Латвии, уже, может быть, вы видели какие впечатления, в том числе о Латвии? Я, да, я, я, я это фильм, почему я сказала, да, э, режиссировать этого фильма, потому что там очень много рассказывается про Латвию, в хорошем как бы, виде и информируется. Я поняла, что мне надо это делать как патриоту, <связывая> чтобы Большая Индия увидела и слышала его, не, не думала, что мы другая страна. Это для меня было очень важно. He, uh, he, he asked about uh, where this film could be sh shown in, in, on platforms or some other platforms. Yeah. Uh, yes, definitely. So it's already available in platforms in Taiwan. Mm -hmm. So we are doing it, we're not, it's not a worldwide release at once, but in parts it is going to different countries slowly because I think COVID has changed. Uh, so in January it released in Taiwan and now uh, in Latvia we are here in uh, May. Uh, hopefully, after this, we'll go on to some platform or TV in Latvia. Mm -hmm. um, and then uh, we're working on uh, platforms in India. Um, and we have a worldwide sales agent. So let's see, we'll try to target as many countries because, you know, the topic is such that it's a very global theme. Everyone can connect to it. It's not It's not a story about India or it's just not a story about Latvia. It's a story that, especially, uh, you know, after COVID, Since so everyone has gotten more obsessed with their phones because, you know, there were these two years, we were only into our mm -hmm. phone, our laptop, you know, our life became that. So I think uh, people can now maybe relate more to the film than they could have, say, two years ago. Mm-hmm. А действительно ведь... Надо переводить, не надо переводить. Ну, есть да. интересный факт, который, может быть, не все поняли, что, во-первых, мировая премьера состоялась на Тайване, это было в январе уже, а сейчас фильм расходится на разных а, интернет-платформах по всему миру, и Сон сказал, что, в принципе, история этого фильма, она не про Латвию, не про Индию, она имеет... В общем-то, глобальное значение, глобальное понимание, особенно после двух лет ковида, во время которых мы стали все более подвержены и одержимы различными гаджетами, там айфонами, лаптопами и так далее. А насколько вот действительно ковид внес сложности в съемки фильма? То есть это вот пришлось как раз ведь работать над фильмом в самый разгар? Ну, мы сняли это в конце 2019 -го ага. года. И ковид начался двадцатого года март нет февраля где-то да, да начался. Да, да. Ну, и мы э, э, с, э, смонтировали фильм, но тогда все это звук это все было онлайн. Э, музыка была и индийского очень знаменитого композитора и ее мужа и вся звукообработка. обработка нарышкамат да нарышкамат да. угу. сафийская и... группа кайлас да и все как как как как как да это э... раз краска не да. Да. Да, да. Да, да. да здесь было такая угу. мы работали онлайн цвета обработка цвета угу. обработка да Была здесь такая мы как так не было это легко это очень большой стресс когда мы работаем все онлайн, и, и посылаем эти файлы, и, и смотрим, что там. Но мы сделали это очень на коротко, где-то два месяца мы делали это очень-очень быстро. Это. Для кого этот фильм? То есть это семейное кино для подростков, для среднего возраста? Вот как можно было бы определить аудиторию этого фильма? Я думаю, что это очень. Такой аудитория было бы больше с 16 до 40-50, так можно было сказать, да. То есть это, в принципе, фильм о том, что может нас ожидать в ближайшем будущем? Да, то есть, да, это практически да, то, что. Сегодняшний день почти уже, да. И чтобы немножко посмотреть, как это, как, как это может произойти. То есть это, в принципе, с одной стороны фантастический фильм, но с другой стороны это та фантастика, которая уже практически не фантастика. Насколько э, вот в, в Латвии, как вы думаете, э, насколько публика будет ну, вот, заинтересована посмотреть вот, именно э, то, что это предлагается не просто латвийский фильм, а совместный фильм и вот будущее так, так, таких вот совместных проектов, то есть вот, копродукции, когда обычно все-таки у нас, э, когда говорят копродукция, но возникает такая э, стандартная схема, что приезжают просто к нам снимать, и мы предоставляем ну, вот, какие-то возможности возможностей, да, сервис. Да. Ну, как я а уже здесь... вначале сказала, вначале так и было, такая идея mm -hmm. была. Но тогда, когда я сделала свой первый фильм, я показала Сону э, отрывки, она поняла, что я могу хорошо mm -hmm. режиссировать, и, и все поменялось. Она приехала одна здесь. Она в главной роли, и, и остальное, наши актеры, наш сервис я режиссировала, и поэтому это... Uh, ну, индийские деньги, uh -huh. это и, и это все, но это очень, я думаю, я не знаю ни одного латышского режиссера, кто no. режиссировал индийский фильм такой. Ну no, да. да. А латвийские актеры, которые принимали участие, насколько для них было это ну вот сложно? Но они были, были на премьеру, им нравилось очень, mm -hmm. понравилось mm -hmm. даже очень Юрий Дьяконов и Дарта Доневича и это один английский бритский актер тоже, который играл да Хокинс, он играл Мэнни, который это. Именно Почему? как голос сам, да? да. Но голосом голос... он не появляется на экране, да? Нет. он С <связывает> приятным <говорит. связывает> а британским акцентом, да, да, в общем. Да, да, да. А напомним, что фильм "Мани" совместное латвийское-индийское производство можно посмотреть, например, 12 мая в шесть часов вечера и в Испландир Пэллес и угу. сегодня 10 да. мая тоже. Так что огромное спасибо Действительно за то, что Вы рассказали об этой картине, пришли Надеемся, что на такую богатую, действительно Долгую судьбу, и я понимаю, что Ведь после проката он остается Наверняка на каких-то еще вот Платформах, он продолжит жить Его можно будет, наверное, посмотреть и В Латвии после... так быстро нет Мы uh -huh. больше, на большом экране только Три раза, поэтому это надо Сегодня Эксклюзив, а, надо эксклюзии успеть. Надо то успеть, 3, 3 только три там... сеанса да. Так, десятая, двенадцатая Сегодня и... четверг, да, и все, и и да, все. и все не будет больше фильма здесь, <сёк> <сёк> так как надо спешить. Да. Лови потом на О. Тайване на платформе. Ну конечно, <сёк> да. да. Да, да, да. Но так что действительно обращаем внимание, надо посмотреть обязательно эту картину. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Я даже сейчас да. попробую Бахут Ханьяват мосты. Спасибо. До свидания. Спасибо огромное. До Пуца и Сонал Сегал, индийская актриса, которая исполняет главную роль в фильме «Мани». Спасибо вам. До свидания.